На эту сцену выходит Анастасия Ланина. Настя, утолите мое любопытство. В моей шпаргалке написано «Москва-Саратов». Как правильно? «Москватов». «Москватов». Анастасия Ланина «Москватов». А подготовится Ангелине Трихловой. Спасибо большое. Всем добрый вечер. Я на этой сцене в первый раз и на этом фестивале тоже, поэтому я хотела бы сказать огромное спасибо за такую возможность быть сегодня с вами, быть сегодня здесь. Мне это очень приятно. Спасибо. Я исполню песню Елена Фроловой «Блаженная Домна Карповна». Домна Карповна, дверь открой. Да нету двери у меня, только звери у меня. Домна Карповна, выходи во двор. Да че уходить-то, я и так тут. Весь земной простор мне двор. А че зовете-то? Домна Карповна, песню спой. А, это можно. Только мне ведь нужны, как бывало, подпивалы, Ну, псы до да кошки, да еды немножко для подпивал, Чтобы пыл не ослабевал. Ветер в голове свистит Заметает все мои пути Все пути моей дорожки белые Человечья страна больна И, наверное, в том моя вина Не, наверное, а моя вина Плохо белая я Значит, новые нужны пути, чтобы песенка могла пройти, Докричаться, долететь, дотронуться, до упругой синевы небес, И рассыпаться на сто чудес. Видишь, Господи летит к тебе, столько звонуто, Колокольная моя страна, сердобольная моя струна. И невольно бежит волна, разливая медь чтобы услышал нас небесный двор Подпевает мне собачий хор Что, конечно, не казачий хор Но не важно ведь Разольется золотой рассвет И увижу через сотни лет Я ставленный тобою след Словно жаркаю. Звонки, голос давай, потому что здесь всегда весна. Дом на Карпавна. Дом на дверь открой. Дом на распахни окно. Карповна, выходи во двор, дом на Карповна, песня спой, спасибо.